приветствую друзья меня зовут михаил почаев и я с 2015 года знаком с тренажером Правило, занимаюсь тренажером изготавливаю тренажеры обучаю людей заниматься на тренажерах и в этом видео я назову вам 5 причин почему вам стоит попробовать позаниматься на тренажере правила первая причина которую я хочу назвать это в связи с тем что в основном у людей Сейчас работа сидячая, неподвижная, малоподвижная Мало кто занимается спортом, бегает, ходит на тренировки Из-за этого масочного еще режима вот, Все испытывают определенный стресс Стресс, напряжение, плюс ситуации там, в семье вот, Мы бежим-бежим за деньгами Так вот, первая причина, это вы избавитесь от этого стресса Почувствуете легкость уже после первой тренировки вам знакома сила, которую вы получаете после тренировки в спортзале, поднимая штангу, либо отжимаетесь, подтягиваетесь на турнике. Но сила, которую вы получите после тренировки на правила, она кардинально отличается. Абсолютно другая сила. Это сила, которая есть в каждом человеке, она находится в жилах и костях. Вы будете поражены. От того, что вы почувствуете Еще одна очень важная причина Что после тренировки на правило Ваше настроение улучшится в разы Вы будете чувствовать себя нереально классно Позитив И спокойствие будет у вас В жизни преобладать Все ситуации настолько мелкие покажутся Все остальное не важно Есть только момент Здесь и сейчас И от этого состояния у вас будет Вы будете порхать Мы Испытываем стресс. И этот стресс остается в нашем теле в виде зажимов. Наше тело перекошено. Из-за того, что где-то напряжение больше, где-то меньше. И вот эти зажимы, они остаются. И с каждым разом их все больше, больше и больше. И нас жизнь придавливает, придавливает, нагибает, нагибает. Так вот, после тренировки на правило эти зажимы уходят. Человек выпрямляется и двигается ровной походкой почувствуйте разницу пятая, следующая пятая причина когда вы будете двигаться у вас будет легкость в теле и состояние полета вы будете порхать как бабочка это великолепно друзья если вам будет интересно и вы находитесь в севастополе обязательно записывайтесь на тренировку я вам проведу первую тренировку либо вы будете записываться на целый курс если вы живете в другом городе, у меня есть люди, кто проходил у меня обучение или покупал тренажер. Обращайтесь, я обязательно вас к ним направлю. Мы уехали из Адлера, уехали из Сочи, но люди до сих пор пишут и из Красноярска пишут и хотят записаться на тренировку. Я их направляю к мастерам, которые там есть. Все, всех благ, обращайтесь. Да пребудет с нами сила!